Индикатор скользящий средний. Здравствуйте всем. Сегодня мы рассматриваем самый важный индикатор в трейдинге. Индикатор, без которого не обходится ни один трейдер. За редким исключением. Это индикатор скользящий средний. Чем он отличается и чем он хорош? Во-первых, это самый простой для понимания индикатор, который легко построить даже без расчетов, даже визуально. Это индикатор, который отличается большой надежностью сигналов. Особенно хорошо он работает на больших таймфреймах. Это индикатор, который позволяет четко определять тренды. Большинство даже и связывают наличие тренда именно с положением относительно скользящей средней большого периода. Он имеет много различных модификаций, на любой вкус. Также он есть во всех терминалах, которые вы не возьмете. Это и MetaTrader 5. Это и терминал Quick. Это Transact и любой другой терминал. И этот индикатор, который идеально подходит для создания роботов. За счет своей простоты, надежности и адекватности. Давайте теперь поподробнее посмотрим в терминале Quick. Как он работает, как он строится. Мы будем рассматривать примере терминала Quick. То же самое вы можете применить для MetaTrader 5. Давайте возьмем любой инструмент, к примеру, акции Сбербанка и нанесем две скользящих средних. Красные с большим периодом, синие с меньшим периодом. Что показывает данный индикатор? Индикатор показывает... Туда, куда движется цена. В простейшем случае самое простое скользящее среднее вычисляется следующим образом: SMA: Simple moving average. Простой скользящее среднее. Это сумма за определенный выбранный период цен, деленная на количество периодов на количество свечей. Вот и все. Очень простая формула. И для начинающих. Рекомендую настоятельно использовать простую скользящую среднюю. Вот они у нас выведены на график. И чем больше период этой скользящей средней, тем больше запаздывание данной кривой. Но самое главное, самое главное что скользящий средний показывает динамику цен. Вот красный, если возьмем достаточно большой период, он показывает, что находится сейчас тренд вверх. И цены находятся выше скользящей средней. Когда начнется разворот тренд вниз, цены будут находиться ниже скользящей средней. С более коротким периодом синяя показывает более локальный тренд. Если мы нанесем еще, давайте добавим третью скользящую среднюю, обозначим ее зеленым и возьмем ее, например, параметр большой возьмем. Сейчас не принципиально, какая у нас простая или экспоненциальная. Параметр 200. И здесь мы увидим, что уже зеленое показывает глобальное направление тренда. Очень многие аналитики, и трейдеры ориентируются на какие-то большие скользящие средние, на каком бы таймфрейме они не работали. И здесь вот видно, да, что если тренд начался, то это говорит о том, что цена... Пока в состоянии падения и более безопасно играть в направлении глобального тренда. Для всех этот тренд может быть разный. Кто-то берет сотую скользящую среднюю, кто-то берет двухсотую, трехсотую. Опять же, зависит от того, на какой период вы наносите. Если, скажем, вы берете дневной график и наносите сотую скользящую среднюю, то это глобальный тренд, который будет у вас длиться несколько лет. Если это минутный график и вы насносите сотую скользящую среднюю, то это тренд, который может длиться 1-2 дня. Зависит от того таймфрейма, на котором мы работаем. Какие есть еще разновидности скользящих средних? Давайте сейчас будем рассматривать терминал QUICK. Мы здесь уже нанесли кривые. Откроем редактировать и посмотрим, какие существуют скользящие средние. Открываем параметры и видим, что терминал QUICK сейчас предоставляет 4 типа различных кривых. Простая, экспоненциальная, связанная с объемом и сглаженная. Вот сейчас всего 4 типа. Раньше еще или во многих терминалах может быть еще не экспоненциальная, а взвешенная. Но принципиальной отличия здесь нет, мы это поясним. В чем их отличие давайте посмотрим нанесем все четыре кривые посмотрим их формул чем они отличаются вот у нас нанесен девятый период и как вы можете видеть достаточно похожи их значения давайте сейчас выберем участок где они немножко отличаются и посмотрим в чем их различие итак первое Простая скользящая средняя, мы уже сказали, это просто сумма цен, деленная на период. В данном случае она здесь обозначена красной жирной линией. Следующий интересный тип, это скользящая средняя, ВМА, которая зависит от объема. Рассчитывается она по следующей формуле. Эта цена умножается на объем на данной свече, происходит также сложение и делится на сумму объемов. Если мы предположим, или вдруг случится, что объемы абсолютно одинаковые на всех свечках, то у нас простая скользящая средняя полностью совпадет с ВМА. То есть эти две скользящие средние будут одинаковы. Посмотрим, как в данном случае происходит. Объемная скользящая средняя у нас обозначена зеленым цветом. Поскольку она связана с объемом, вот как видите, когда прошел большой объем, то это дает дополнительный импульс этой скользящей средней, и она за ценой подтягивается гораздо быстрее остальных. Вот смотрите, за одну свечу она обогнала все скользящие средние. Потому что вот на этой свече, на этой вот свече, прошел. На этой свече прошел большой объем. Я думаю, что кто-то возможно использует эту скользящую среднюю. Но на самом деле связь с объемом это не сильно упрощает понимание этой скользящей средней. И с моей точки зрения не сильно помогает в трейдинге. Это достаточно специфическая скользящая средняя, которую используют достаточно мало трейдеров. Тем более ее не используют аналитики. То есть, такая специфическая скользящая средняя, которую можете попробовать. Но не знаю, насколько практическое применение имеет ее использование постоянно. А вот следующее, которое мы перейдем в скользящей средняя, здесь она обозначена. Это сглаженно-скользящая средняя. Принципиальное отличие от предыдущих двух кривых в том, что эта кривая рассчитывается на основе предыдущего значения. То есть, Сглаженная скользящая средняя на текущем периоде будет зависеть от цен на текущем периоде и от значения этой усредненной сглаженной скользящей средней на предыдущем периоде. Вдаваться в формулу подробно мы не будем. Это уже для тех, кто любит и занимается математикой. Но из графика вы можете видеть, что эта скользящая немножко спокойнее себя ведет. То есть она немного сглажена. Опять же, кривая достаточно такой тип специфический. Есть ли э, смысл в его использовании? Я большого принципиального смысла не вижу. Лучше использовать простую, понятную, скользящую среднюю, которую вы можете в любой момент посчитать, в отличие от кривой, которая зависит от предыдущих значений. И вручную посчитать данную кривую вам не удастся. Это сложно. Поэтому пока в ее преимущества я не вижу. А вот следующая кривая, которая обозначена синим, это экспоненциальная скользящая средняя. Она тоже рассчитывается, исходя из предыдущих значений. от экспоненциальная скользящая средняя на текущем периоде зависит от предыдущих, от значений на предыдущем периоде. Вручную тоже вам ее посчитать не удастся, но понять ее смысл очень легко. Вот у нас есть, скажем, скользящие средний за 15, там 10 или 15 периодов, и принцип экспоненциальной скользящей в том, что вес каждый последующему бару убывает по экспоненте. То есть наибольший вес придается последнему бару, и затем вес каждого бара убывает по экспоненте. Чем дальше находятся значение цен они в какой-то минимальной доли учитываются в этой скользящей средней но они уже никакой роли не играет то есть если вы берете минутный таймфрейм и пять дней назад произошло какое-то огромное резкое движение на текущий момент оно практически никак вообще никакого влияния визуально вы не увидите оно не окажет то есть приоритет последним ценам почему мы всегда и говорим что тестируем надо при придавать приоритет тем Тому ситуации той ситуации, которая сейчас складывается на рынке, потому что рынок забывает то, что происходило когда-то давно. Вот ее отличие, то есть это скользящая средняя будет быстрее реагировать, если возникнет какая-то крупная большая свеча, если будет какое-то резкое движение. Есть было раньше разновидность, сейчас ее терминале квик нет. То же самое взвешенная она называлась скользящая средняя, но отличие только в том, что здесь убывает значимость свечей по экспоненте а там было линейное убывание то есть здесь принцип похож то есть каждая последующая свеча чем дальше она от текущего момента тем меньше вес она вносит в среднюю. средний ну, но здесь а, взвешенные убывает медленнее а по экспоненте гораздо быстрее убывает вес а, старых свечей и вот здесь мы уже видим что синяя кривая при резком движении Начинает быстро обгонять всегда при старте скользящую среднюю. То есть, синяя кривая, она всегда идет быстрее за ценой, быстрее разворачивается. И при резком развороте, конечно, такая экспоненциальная скользящая средняя будет иметь преимущество. А теперь давайте сменим период. Возьмем не 9, а возьмем 50 период. У всех, естественно, скользящих средних меняем. Потому что имеет смысл сравнивать только одного периода, скользящие средние. И смотрим теперь, что у нас получилось. А получается то, что если у нас идет тренд, то абсолютно все кривые показывают одинаковые сигналы. Сигналы могут отличаться на одну-две свечи. Давайте вообще вот эти две кривые уберем, сглаженную давайте уберем связанную с объемами и оставим по сути две кривые это простая и экспоненциальная скользящая средняя и вот здесь вы видите что экспоненциальная скользящая средняя быстрее ходит за ценой но заметьте в случае если рынок начинает дергаться в боковике, то скользящая средний экспоненциально покажет больше ложных сигналов. И это абсолютно доказано то, что для роботов использование простых скользящих средних уменьшает количество ложных входов. Поэтому использование простой скользящей средней, с моей точки зрения, гораздо более обосновано. Во-первых, вы всегда ее можете построить, с сигналов вы получите. Сигнал на огромный и хороший тренд вы получите от любой скользящей средней. Но простая скользящая средняя даст вам меньше ложных сигналов. Вот собственно ее преимущество. Пусть вы будете входить на одну светочку попозже. Но если вы хотите поймать большой хороший тренд, а именно для этого скользящая средняя нужна, то разницы у вас не будет. Теперь давайте посмотрим на основании чего может скользящая средняя строиться. Давайте вообще сейчас экспоненциальным мы тогда уберем. И будем брать сейчас простую скользящую среднюю. Параметры. Ее можно построить на основе любых цен. На основе цен открытия. Ее можно построить по хаям, по лоу, по закрытию, по средней цене и так далее. Есть сторонники различных методов. Основную значимость на свече имеет цена закрытия. Точка закрытия имеет особый вес. Особенно это важно, если вы используете, к примеру, для оценки дневных графиков. Поэтому рекомендую вам использовать цену закрытия и этот вопрос закрыть. То есть используйте для закрытия. Иногда некоторые терминалы предоставляют возможность сдвига скользящих средних назад, вперед. Это, с моей точки зрения, абсолютный бред. Сказящая средняя нужна для того, чтобы понять тенденцию и направление тренда и бессмысленно ее куда-то двигать. Да, она имеет запаздывание, но это абсолютно закономерно. Иначе как мы можем понять, куда идет тренд? Если одна свеча и какая-то там статистика куда-то дернулся рынок, это не значит, что тренд разворачивается. Это минутная какой то какой-то шум поэтому простая скользящая средняя может быть вполне закономерным адекватным хорошим выбором или экспоненциально вот из этих двух выбирайте мы рассматривали соотношение цены и простой одной скользящей средней если вы хотите узнать как обычно работает и как работает наш робот и как на основе скользящих средних строится торговая система то переходите к следующему видео и посмотрите и вы увидите, как построена торговая система на основе скользящей средней в нашем роботе, который входит в комплект 11 торговых роботов. Спасибо за внимание. До свидания.